Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать о вот таком уникальном продукте. Называется это масло Эмму, страусиный жир. Вот. Называют его в народе стопроцентным маслом бесконечности. Очень хороший состав, очень богатый состав. Но сегодня речь пойдет не о составе, у него очень широкий спектр действия. Я буду рассказывать тоже не об этом. Я просто сегодня хотела поделиться с вами о своем результате. Вот, приобрела, значит, я его буквально по ссылочкам мне пришла в среду. Значит, я начала им пользоваться. Помимо того, что он увлажняет, вырабатывает коллаген, полностью 100% впитывает, антиоксидант, имеет витамин А, Е, он еще имеет, значит, такой спектр действия, как лифтинг. Я это прям почувствовала на своей коже. И поэтому, конечно, я очень рада, что я его приобрела. Еще раз вам покажу, как он выглядит. И покажу, как я его применяю. Вот. Его, конечно, наносят буквально там капли. Одна капля, две капли. И, значит, растирают по, значит, по всей поверхности лица. Вот. Я, значит, это делаю таким образом. Вот так. И наношу я его вот так. Не только на лицо, а и на шею. Вот. Буквально сразу после применения ощущаешь, как будто твое лицо, ну, прям сразу посвежило. Это бывает крайне редко, когда используешь вообще какую-либо косметику. А тут э, 100% получается э, натуральный продукт во-первых. А потом не нужно пользоваться никакими, в принципе, кремами. Ну, там уже идет декоративная косметика. Поэтому, значит, я, конечно, очень рада, что я приобрела это масло. Если у вас возник, возникнут какие-то вопросы, или вы хотите что-либо еще узнать, пожалуйста, мне пишите. Я с удовольствием с вами поделюсь своим результатом и, и расскажу о нем. Пока-пока!